27 декабря в Казанском федеральном университете прошел установочный семинар «Азбука финансовой грамотности». На семинаре был представлен проект Министерства финансов Российской Федерации «Формирование финансовой грамотностью обучающихся через организацию проектной деятельности интерактивных форм обучения». Проект реализуется в 13 регионах России. Задача такая, достаточно практическая. То есть мы в рамках семинара покажем, как это педагоги, школ, дополнительных, центров дополнительного образования могут себя реализовать в своих учреждениях. Государством разрабатываются целые стратегии. Их целью является борьба с финансовой неграмотностью. Цель этой стратегии это действительно обеспечить финансовую безопасность, финансовую э, грамотность нашего населения, для того, чтобы э, наше население, наши люди, наши студенты в конце концов, да, меньше попадали в какие-то вот негативные ситуации, связанные с незнанием, а где-то и с мошенничеством в области финансового рынка и финансовых услуг. В рамках семинара состоялась демонстрация финансовых и коммуникативных боев. На семинаре обсудят методики организации работы финансовых курсов. В конце мероприятия состоялось обсуждение разработки плана проведения чемпионата по финансовой грамотности в Республике Татарстан. Артем Тупичкин, Леонардо Валетяров, Универньюз.